Привет всем дорогие зрители, я уверен, что вы уже заждались новый ролик и я как всегда готов вас порадовать предновогодним видосиком. Изначально я хотел записать юзер арбуз или же просто проверку игроков, потому что и то и то вам очень и очень нравится, но потом поймал себя на мысли то, что этот видосик должен быть точно посвящен ни одной из этих двух рубрик. А почему именно, вы уже можете понять по названию ролика или же если вы не поняли, то посмотрите его чуть дальше и вы все обязательно поймете. Играл на сервере Classic Life, если что, IP будет в описании. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. На самом деле очень приятно смотреть на то, что вы до сих пор смотрите меня, если кто-то очень давно на меня подписан, а также новых зрителей я тоже рад приветствовать. Ну а теперь можем начинать наш любимый видос. Посмотрим сейчас на реакцию игроков, на то, что я себя вытащу из жани. Почему? Почему? Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Серьезно? Пацан меня поставил лицом к стене. Я, как обычный гражданин, хочу поинтересоваться, за что? И он ебашит мне по ноге, за что? Я же не убегаю от него и даже ничего такого не делаю. Он скажет дальше, то что это будет предупредительный выстрел. Но я не пойму, как ты и о чем ты предупреждаешь человека, который с тобой стоит и говорит спокойно, не убегая от тебя. Это нарушение правила фри -дамаг». Здесь он меня раздамажил без какого какой-либо острой необходимости, а это запрещено. Он у нас получает пизюли, и мы к нему вернемся в скором времени. Охуевший. 3 дамаг. А, нет. Я тебе да. до 3 засчитал? Да. Да. Да. До трех досчитал, досчитал. Выстрел не дал предупредительно. Дочитал до если трех. А если не кушает, то стрелять по нему это не, это, не это, не, это не повод. Ему даже рандомный игрок об этом говорит, о чем речь? Он тупой, сука, баран. Дальше меня отнесли на крышу, где я объяснил админу, что произошло. Ведь администратор, по сути, сам уже это все видел. Ведь он тэпнулся тогда, когда это все произошло. Или же происходило. Мои объяснения никаким успехом не увенчались и поэтому я принял решение самостоятельно наказать этого педрилу. Просто его заджалить самому и все. Пусть подает жалобы кому угодно и что угодно говорит, я это смогу все объяснить и доказать. Да, повторюсь, у меня администраторы, опера и модераторы могут наказывать ребяток прямо на месте, если видят их нарушения. И мне обязательно брать для этого нон-РП профу Я в этом плане позаботился об удобстве администраторов и сделал так, чтобы мне приходилось менять по 30 раз профессию. Ну, продолжаем. Чувак, «Типа, чувак, ты трепнулся, «Типа, он при Я тебе это так. сделал, алло. Серьезно? Я стою, спрашиваю, за что, блядь? За что я говорю? Я только со спавна вышел. Он меня считает, считает, я стою перед ним, смотрю на него, а мне горит. Блять, лицом к стене и начинает стрелять по мне по ноге. Ну нахуя? Там же вообще не требуется дамаг по мне. Я стою на месте и не убегаю. Мразь ебаная, ты смотри на него, блядь. Ч там, фридамаг, блядь? Ну сейчас я тебе пизды дам. Долбоёб, 1 на 1, 1200 Дальше, чтобы разбавить этот видос с разборками обычным геймплеем Я покажу, как я немножечко попытался подбивать мэрию Потому что реально видосик будет скучный Если я буду показывать только одни разборки и прерываться на свою речь Опа, что такое? Блин? О, готов, нихуяшечки Итак, теперь переходим к долгожданным разборкам. Прошу заметить то, как он общается и отметить для себя вот эту манеру поведения токсичного, неадекватного пидораса. Ну, то есть типичный мамин гаррисмодер. Опять же, убедительная просьба. Заметьте то, как он себя ведет до того, как я начну использовать голосовой чат и после того, как я его начну использовать. Это человек, по его утверждениям, во время комчаса начал человек тормозить и отчитывает, что он ставлюсь сам стене да предупредительные в ногу, после чего ты придаешь, забираешь его на крышу и без объяснений вот я только вышел из Джейла. Короче, смотрите, пацаны, РП сервер, это более-менее реальная жизнь. А, полицейские, когда ставят лицо к стене или обыскивают, не по ногам гражданам. Где он нарушил? Где он при Я стою перед ним и слушаю его. Он берет и по ноге стреляет без неркодиомости. А, Если бы да. я убегал как дурак, то да. Заебись и переобулся. То стрельба необязательна. Не то стрельба необязательна. Да, да, да, да, да. В смысле переобулся? Что ты не сказал, то, что я тебя лицом к стене оставил. Ты говоришь, какая причина, при этом был комчас. А? Не переобуваешься, чине. не? Адекватный Модерал веди себя. себя. Я тебе сейчас держу в курсе. Я должен быть адекватным? Меня не взяли на разборке, просто фан заджали. Я не объясню причину. Держу в курсе. Он долбоеб какой-то, был А мы модераторы. Модераторы лучшие. Хорошо, поставить лицом сне. И предупредить. Начал отчитывать, дал предупредительный в ногу. Давай, скажи только нет, я это да не особо меняет ситуацию. Брах. Э, простите, что? Это да не особо меняет Это не особо меняет Играть говорю. Я, потом... я, я тебя буду просто убивать по КД. Уже лишь за это говно можно было давать пермач, но я решил чуть-чуть потянуть время и еще посмотреть, что он выдаст. Официально заявляю, администраторы и модеры, и операторы Классика, Кайфа, Батайска. Давайте сразу таким дебилам перманент, если они такое говорят. Я не оскорбляю тебя, я просто тебе буду Я, типа, могу взять профессию Которая будет тебя мешать Например, убивать тебя по КД Удачи взять бандита, например, и просто... Удачи Удачи. удачи. Тебе Максим, удачи. какой, блять, конченый урод Заборный администратор, модератор Попросил у мамы 500 рублей Задонатил на сербак, теперь я... Какое, сука, противное, отвратное Ну, вот, просто-напросто Животное, вот, конченый урод Я не знаю, как подобрать правильные слова Чтобы еще описать то, как он себя Сейчас ведет на этих разборах и больше всего меня удивляет не то, как он сейчас именно себя ведет и говорит и общается, а то, как он будет себя вести после того, как я включу голосовой чат. Это тебе просто мразь. Я тебя буду убивать и не дам играть на сервере. Блять, какой конченый урод. Не, он пермач зарабатывает 100%. Я выебашу сразу без разбора. Как часто менты стреляют я по гражданам. Не стрелял, ты не за вопрос, блять! Ты не слушаешь меня! Тебе пояснил полностью. То, что я задал вопрос. Ебать она орт! Короче, меня заебало доказывать им что-то стоять и объяснять, потому что ни первый, ни второй вообще ничего не понимают, они вот настолько глупые были. Я не знаю вообще, почему такая предрасположенность к человеку, который пользуется текстовым чатом, то что его заведомо не слушают особо, его особо не понимают при диалоге, хотя уже есть все средства по типу говорилки. Ну, в общем, неважно. Я отключаю текстовый чат и подключаюсь в голосовой. Понимаешь, он тебя ставит лицом? Нет, не становишься. Я да, спрашиваю, он, он, за он что он... меня лицом к стене стоять? Я разве подозрительный какой-то гражданский или что? Я кого-то убил или подозреваюсь в убийстве. Я нормально, абсолютно... Я абсолютно нормально интересуюсь... Ты уже все сказал. Ты все высказал максимально подробно. Я тебя выслушал минутой ранее или двумя ранее. Минутами. Я тебя слушать больше не хочу. Я тебя слушать больше ну, не хочу. Я тебя слушаю. Ну раз тебе похуй, то сиди и молчи спокойно, когда дядя постарше говорит, хорошо? Тебя мама на заднем плане бедного завета, ты уже кричишь на не. Ну хоть уважение прояви к маме, пожалуйста. Вот. Ну, смотри, вернемся к разборке. Я как гражданский абсолютно спокойно э -э могу. Уточнить у полицейского За что меня оставят лицом к стене Ну смотри предположим Камчаса не было Меня ставят лицом к стене Что мне делать Я хочу узнать За что меня ставят лицом к стене Он как полицейский Должен мне объяснить За что меня ставят К тебе полицейский на улице подходит там. Вы главное подо... Ну не то что главное Вы подозреваетесь там вот Или же Вы один из свидетелей Там чего либо Он тебе объяснит спокойно Абсолютно Что ты должен сделать И почему ты это должен сделать А тут же Ко мне подходит по полицейский. Не факт, то, что он настоящий полицейский. Если я сейчас буду докапываться до любой хуйни, поскольку это РП сервер, то он улетит у нас на, на неделю. Как минимум. Он не показал свой документ, то, что он мент, реально мент. Он не показал, а не, не представился. Не Смотри, я не, не обязан не тебя просить представляться. Тебя этому должны были научить по РП. В органах ты этому видимо не научился и просто взял профессию чтобы ставить людей лицом к стене я тебе говорю ты все высказал я тебя услышал кроме всякой хуйни неадекватной и оскорблений я больше ничего не слышу никаких доводов и аргументов от тебя слышно не было так что сейчас молчи и слушай пока я говорю Спасибо. Объясни мне, пожалуйста, как часто вот ты видишь и как много людей с простреленными коленями на улицах, которые ходят, вот у тебя полгорода, наверное, ходят, раз ты абсолютно на это вообще глаза закрыл. У тебя, наверное, полгорода коллег ходят с э, травмой ноги, когда их лицом к стене ставят, обыскивают, им сразу дают предупредительный в ног. Мне кажется, нужно брать полицейским, наверное, гранатомет. Э, предупредительный выстрел с гранатомета будет куда убедительней, чем с э, МП5 в ногу. Ну, чтобы просто распидорасило ему ноги, и он точно никуда не убежал. Вот прям заранее нужно это делать. Как ты считаешь, ангел? Скажи, пожалуйста. А, ты да. демоши, я Нет, я Молодец, отсидел. На этом а, твоя игра да. на сервере заканчивается, кстати говоря, вот после этих разборок, наверное. Ты же там обещал мне плохую жизнь устроить, убивать меня везде. типа. Я же могу взять профу. А, <связывая> чтобы меня ходить убивать да ну, а, да да только что тут глотку рвал пиздец как будто ты порноактриса, которая в глотку выебали она орёт. Брат. Ты же говорил это, что ты, строй, не нахуй Мы король и что-что я не считаю себя королем. Я играл как обычный игрок, всегда ржу с таких дебилов. Знаете почему? Вот я пока voice чат не включил, смотрите, как он себя вел. Он оскорблял меня все такое, и там думал то, что он такой супер крутой. Там я же обычный модер, там я сейчас лечу с модерки своей, все такое. Стоило включить, опять же, voice чат во время разборок и продолжать его окунать в говно. Но как тут же он уже начал говорить про то, что я чувствую типа себя королем на своем же сервере и все такое. А вот не он ли несколькими минутами ранее вел себя как просто токсичное ЧСВ говно, которое просто вцепилось в обычного игрока, угрожало ему испортить жизнь на сервере. А тут, вдруг, оказывается, создатель сервера. Ой, давайте я чуть потише буду говорить. Я же не лицемер, я же просто обычный игрок. Это ж создатель говно, он же себя ведет, как король на своем же сервере. Сука ж, ненавижу таких. Ну, серьезно, вот, ну, мерзкий, мерзкий тип. Ты абсолютно также себя повел Но как обычный как игрок, игрок по-настоящему а так игрок, так не как не кто то и есть ты, ты себя показал тогда микрофон, когда я не включал 8чат да? а общался лишь по не знаю текстовым то есть я не раскрывал есть типа, ты себя я на все сто процентов показал этим и теперь с тобой все понятно. Как только я включил чат, ты стоишь и просто молчишь все разборки уже несколько минут подряд. Я даже начал, блядь, секундомер ставить, засекать время. Сколько ты, оказывается, можешь минут стоять молча, представляешь? А почему у тебя тон голоса так убавился? Ты спокойнее стал или ты сейчас глицина наглотался? Куда агрессия вся пропала? Почему ты так себя перестал вести? Где гнев, вот это вот, крики на маму свою на заднем плане? Или кто там у тебя там звал, не знаю. Куда это все пропало? Ты готов был рвать и метать. Ты тут девочкой оскорблял, ты да а, пытался сосить как и только и можно, там 500 рублей блядь, у мамы попросил. 500, я могу у мамы и попросить и больше, чем и 500, и 500 рублей, и знаешь, и не только у своей. Ну, у чьей еще я промолчу, пожалуй. Ты сейчас тут сидел Один, абсолютно спокойно, тысяча. кричал о том, что ты будешь всячески мешать мне играть. А, и если бы это был реально какой-то а, обычный игрок, он бы вряд ли бы что-то мог такое взять предъявить или же пожаловаться от я же абсолютно спокойно могу от токсичных людей ограничивать свой сервер как игровую площадку для более менее Хороших ребят, которые себя адекватно ведут. Ты не из их числа. Зачем ты тут играешь? Один адекватный сервер. Больше я не, не найду. Не буду уже в финале делать всякие стоп-кадры с гличами. Просто буду вставлять речь. Обратите внимание на голос и интонацию. Он потерян и он обосрался. И он боится реально получить бан. Но не хочет это показывать. В этой его реплике реально это хорошо очень видно. В отличие от остальных. Я уверен, найдешь. Кто хочет, тот добьется. А кто... Ищет тот найдет, как говорится. Вот игра на классике для тебя закончена, с чем я тебя поздравляю. Нет, я тебе не продам, я тебе не продам разбан. Ну я не хочу продавать тебе разбан, сколько ты не заплатил. Продавать тебе разбан, сколько ты не заплатил. Ты разбан не купишь, ты не будешь здесь играть больше, чувак. Хорошо, хорошо. Ну вот ты себя настоящего и показал. Перепиши, пожалуйста, причину ему на хуесос вонючий. Именно вот так вот, сейчас как напишу. Все, заебись. Спасибо. Это... Если будут спрашивать, скажите, я разрешил и все. На этом видосик про Чсв Токсика заканчивается. Надеюсь, вам он понравился. И то, как я наказал этого пидораса, тоже понравилось. Пока сидел монтировал, даже не заметил, что теперь видос вышел на больше чем 15 минут. Вот, большая просьба подписаться на канал, поставить лукас и написать комментарий с вашим мнением об этом видео. Ну и кто любит поиграть на хороших серверах под РКРП, рекомендую вам зайти на Classic. Вот, я на нем играл и снимал этот видос. IP и группа будет в описании на этом у меня все и очень такая маленькая просьба не будьте такими же уебанами как этот тип всем пока